Итак, сегодняшнее видео. Тема необычная, но интересная. Довольно-таки интересная. Чёрт дернул меня зайти к казачке на стрим. Ну и предложить ей, чтобы она вошла в проект, заработать денег. Как я поняла, денег хочется. На все хотелки. Но хочется только одной. Чтоб остальные не зарабатывали. Казачка, ты меня забанила? Ты знаешь, правильно сделала. От таких, как ты, держаться надо подальше. Я еще посидела пару минут на твоем стриме. Когда ты говорила, что по 10 рублей уход на твой там телеграм-канал или в инстаграм. У меня инстаграма нет. Поэтому мне это не интересно. Вот. Действительно, таких кокенов держаться подальше. И я это сейчас обосновлю. Во-первых, видите попался. Во-первых, Ты не первый год побираешься на ютубе я давно за тобой слежу очень давно еще до того как куза доза на тебя наехал так тебя чекрыжил что ты долго там сидела в своих кустах а ну а ну давай давай а теперь внимательно слушай ты банишь всех подписчиков, которые что-то тебе могут предложить или расходятся с твоим мнением. Так вот, дорогая моя, я не обязана платить тебе за стримы, ни за что остальное. Потому что у тебя никакого отдельного контент контента на канале нет. Предложить людям ты ничего не можешь. Просто, чтобы посмотреть на жирную бабу в интернете, у которой 33 складки, как у гусеницы, меня тоже не прикалывает. Удел твой, Таня, сидеть и побираться на пару с Дианой. Одна тут денежки крянчит, Дайте мне, дайте, нет монетизации. И вторая также. У многих нет монетизации. Люди приходят за каким-то интересным контентом. За какой-то хорошей темой. Просто отдохнуть приходят. Но не для того, чтобы принести свои деньги заработанные. Кому-то куда-то на стрим. Работа? Да, работа должна оплачиваться. А, Тань, ты почему не оплачиваешь работу тех, кто приходит тебе на стрим и пишет? Они теряют свое время. Ты оплати всем, кто зашел к тебе на стрим. Вот когда оплатишь, тогда сможешь и... Говорит, что это мой канал, это мое то, это мое это, я тут работаю. Кроме того, что сдохли коровы, я ничего не слышала и пересказывания новостей. Новости можно услышать и без тебя. Но. Но. Я вывела очень хорошее одно «но». Просто-напросто. От таких, как ты, надо держаться подальше. Потому что по 10 рублей, по 10 рублей, потом по рублю. А потом вместе с тобой окажется где-нибудь у поселкового магазина на фунфырике собирать. Так что давай, Татьяна, дерзай. И чаще бань людей, которые предлагают тебе заработать денег. Ну, ко всему остальному в проект ты не попадешь, но упоминать я теперь тебе буду часто.